Ну вот, как и обещал, сейчас я сниму небольшое видео по замене грипс. Вот у нас bse 125 Тут в результате определенных падений получился винегрет у нас с ручками. Рычаг вот этот, тоже не родной, но он не складной. Грипса родная, но она уже тут порванная. Вот видите с правой стороны с левой стороны такая пластиковая какая-то стоит поставили мы что то я ее приклеил сдернуть надо будет молотком еще как-то вот. вот на ттр 125 стоят вот, как я показывал аналоги монстр только крас красненькие здесь вот. стоят ничего с ними не происходит отличные грипсы вот у меня есть такой комплект рычагов купленный заранее на одном известном китайском сайте вот, то есть рычаг тормоза складной который мы сейчас поставим на БСЕ еще запасной рычаг сцепления в сборе вот они так вот идут все Ну, сейчас начнем значит как снимается грипса с ручки тормоза в чем их отличие значит на правой стороне грипса надета на пластиковую втулку которая ходит вот здесь вот в этом кожухе и связана с тросом газа соответственно пластиковая втулка остается а грипса Просто стягивается вот таким образом со втулки. Вот тут следы падения у нас. Но ничего, она нормально. Я ее смазал недавно. так что все работает. Одеваем. Значит, смотрите. Посадочные отверстия у грибс разные. Одно побольше, одно поменьше. А на рычаг Сюда на ручку газа надеваем то, которое побольше, потому что там стоит пластиковая штука. Надеваем, ну, просто насаживаем грубой физической силой. Можно ее подклеить, зафиксировать чем-то при желании. Ну вот. Одну грибку газа поставили. Вот так отлично работает. Так. С левой стороны у меня проблема, Она сидит намертво. Сейчас придется мне демонтировать вот этот узел и сбивать молотком через какую-то проставку. Потому что я ее, похоже, чем-то приклеил летом. Пока останавливаю. Ну вот, я сбил старую грипсу. Она дубовая. Была приклеена. К вопросу, там, стоит ли приклеивать, не знаю. Зря, наверное, это сделал. В принципе, за счет вот этих вот зубчиков она и так прокручиваться не будет никуда она не потеряется пришлось кнопку стоп немножко демонтировать чтобы сбить ну вот левая грипса таким же путем надевается просто вот так вот, вот так вот ну вот она прокручивается это мне не нравится поэтому я сейчас все-таки туда не клей заливаю. есть у меня герметик вот герметиком немножко изнутри под подмажу чтобы оно зафиксировалось вот, его по крайней мере потом не проблема сдернуть ну а так выглядит это вот так вот, вот. по-моему так по стилю вполне черно-бело-зеленое вот. Ну и раз уж мы начали заниматься ручками, заодно поставил я и складной рычаг ручного тормоза переднюю. Вот такой вот стоял тут, такой вот силуминовый, я падал уже на нем, тут вот следы, скользячки по асфальту. Ну вот такой по цвету больше подходит сцепление тоже складное у нас стоит из этой же серии поэтому можно сказать, что вид у нас законченный на этом все, пока